Макс и Сегодня 9 апреля 2017 года. Сейчас пакую вот эти диски. Слэер. Слеер. слеер. Критомап. Беслафануа. И подарок. Вот и подарок. Подарок, два диска. Так. еще mm -hmm. вот и в подарок вот это И еще потом возьмем. так сказать а играет, это моя музыка диджей колдун проект вот Ну вот, как да, всё сюда поместилось. О. А это песня посещается в моей на вокал. Это слово. Депрессив блэк-метл. Бетула, Эрих. А Эрих и ниже с ними. <связать> <связать> я думаю, вокал что-то. Это пародия, да. Это вообще пародия на Ахумада и вообще. То есть клипы я снимал тоже как пародия. Сегодня я шел, кстати, по городу и какие. то Сыкухи шли, увидели меня, сказали, что я пидор, блядь. Ха, что я пидор, блядь. Я бы с удовольствием выебал бы. А, Они увидели меня клип. Я вообще в величность личность известная, блядь. Они подумали, что только пидоры снимаются в таких клипах. Хе -хе -хе -хе. Вот лохи, я, блядь. Сука, бычки, блядь, конченые. Ебать вас надо, сука. И все, во все дыры. Это твой сын будет пидором, поняла ты, блядь. Будешь смотреть вот это видео, знаешь, что твой сын будет пидор. Все. Вот ты сказала на меня пидовый. Значит, твой сын будет пидовым. Вот такие дела. У меня сын есть, блядь. Он живет в другой стране. Так что, блядь. У пидора, по-моему, детей нету, блядь. Все. уже было все окей okay. всем успехов желать макс вехол подписывайся на мой канал ставь лайк и учись мастер классы по упаковке как упаковать чтобы товар доехал не разбился и не треснул все пока пока кстати мои диски мои диски тоже покупаю держи колду сейчас покажу что я тебя не обманываю сейчас кто шегает вот он смотри вышел на московском лейбле вот смотри и что джейкл лайк поводу дизлайк ребро вот тут песни знаменитые на мне всего штука баксов кармане джинсов у меня говно течет что-то по пожилок в очке и короче today, а то да это то есть классные фанташи соседи пусть грят в адук плясы носят пидорасы пидорасы носят плясы вот, вот я, кстати да, вот, вот лейбл, Кульминис Рекос, московский лейбл, вот, вот диск, продается по 8 евро, на дискоксе, так что, вот обложечка какая, смотри, вот, видишь, лейбл, Кульминис рекордс, так что никто не брешет и никто ничего. Уже, уже издан этот диск. Все. Желаю успехов тебе, Макс, сверху. Пока-пока.